на канале Питте Горбатьюкс Сегодня у нас рубрика короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу: я везу его. I am taking. Я есть везущий его him. I am taking him. А как сказать мы везем ее? We, мы а есть везущие ее. Her. We are taking her. Мы есть везущие ее. А как сказать? Я вожу его каждый день. Это обычное предложение. Я вожу. I take его him каждый день. Every day. I take. Я вожу его хим каждый день every day на этом дорогие друзья наш урок завершен я желаю вам удачи успеха подписывайтесь на мой канал делайте безусловно лайки делайте комментарии всем доброго суббот so бай пока